Хороший ливень с грозой и громом этой ночью прошел, но боги севера бессильны перед знойной лудницей и снова жара, плюс 30 в тени. Подписывайся на канал. С уважухой Макс Саныч.